Есть ли здравый смысл в том, что люди плохо думают о ком-то? Есть здравый смысл? Есть. Вот люди, многие обо мне, допустим, плохо думают. Некоторые даже молятся, чтобы я не читал лекции. Почему я живу до сих пор? я никак не могу понять. Вот ваша дочку там одна плохо думает, а... Обо мне много людей плохо думают. Ну, что я живу-то до сих пор? Может мне... Нет, моя хорошая, нет. Это тоже да. Но сейчас нет. Еще кое-что есть. Важнее, чем это. Важнее, чем это. Нет. Нет. Потому что у меня другой тип веры. Если я начинаю верить, что то, что люди плохо думают обо мне, меня убьет, меня это обязательно убьет. Обязательно. Потому что вера человека настраивает его на эту волну. И здесь это очень серьезный уже вопрос, дорогие мои друзья. Вот если, допустим, человек понимает, что плохо думает кто-то обо мне, это действует. Вопрос, давайте разберемся, насколько. Вот если, допустим, я простил этому человеку, он на меня будет действовать? Нет. Вот если он подойдет мне влепит, будет действовать. А если он просто думает, то это нейтрализуется прощением. Мысли, понимаете, умственное пространство, имеет такую природу, что оно может тебя коснуться, если ты сам в этом участвуешь. Если ты, допустим, человека не простил, плохо думаешь о нем, он будет с тобой связан, и его плохие мысли будут тебя уничтожать. А если ты веришь, что он может тебя сглазить или колдует, тогда все. Тогда дальше у тебя уже нет вариантов жить нормально, ты будешь просто как зомби. Потому что есть злые духи, которые пользуются этой верой. То есть это называется вера в злые духи. Вот допустим, mm -hmm. я вот приведу другой вам пример. Есть такой вид боевого искусства, бесконтактный бой. И я видел интересное такое исследование ну, человека, который занимается контактным боем. Исследование заключается в том, что есть мастер, допустим, бесконтактного боя, который там у него ученики, он совершает бесконтактные удары им, они падают там, у них возникают какие-то проблемы, они нападают на него, все летят кувырки, просто потому что он там что-то двигает руками, ногами там, смотрит на них там, двиг, двигает головой, они все летят в одну сторону, летят в другую. Сразу возникает вопрос, это что, иллюзия или реальность? Вот этот мастер боевых искусств, который контактный бой, он говорит, это иллюзия. Я говорю, что это реальность. Потому что я вижу те энергии, которыми пользуются. Но когда мы говорим о реальности, которая находится на тонком пространстве, то для ее существования требуется вера. Вот допустим, если эти ученики сильно верят своему учителю, то они летают в разные стороны от его энергии. А если этот человек, который контактным боем занимается, не верит, то вот потом спарринг произошел, и он ему набил морду за 5 секунд этому бесконтактнику. И тот лежал, отдыхал потом. Все. Он сначала подвигал плечами, там, тот ему взял и зафинделил. Почему? Потому что этот бесконтактник не знает правила. То есть все раньше в боевых искусствах пользовались двумя тактиками. В зависимости что получится. Вот допустим, ты звезданул кому-то и попал, у него теряет самообладание в этот момент. Ты его можешь потом как-то еще испугать, и если испуг произошел, дальше можно действовать бесконтактно уже. Дальше ты можешь двигать плечами, там руками, и он будет летать от твоей энергии, потому что он поверил, испугался, поверил в тебя, в то, что ты можешь на него влиять вот таким образом. А этот мордым кирпичом его как бы испугать сложно. <смех> ну и тот и не знает, наверное, как это действует. Ну то есть, другими словами, а если у человека очень твердая психика вообще, он знает, как это все работает, и он просто, в принципе, пугаться не собирается, тогда бесконтактное его искусство это уже дальше перестает иметь смысл. Потому что все, что находится в тонком пространстве, зависит от веры. Если человек верит в злые силы, или верить, что кто-то может меня сглазить, тогда так оно и будет, потому что этому помогают злые духи, которые пользуются именно верой человека. И допустим, вы приходите к бабке-гадалке какой-то, говорите, мне что-то плохо. Чем она занимается, эта бабка-гадалка? Она вас привязывает к определенному типу веры, потому что вера всегда основывается на знании. Она говорит, вот такой-то человек, у него такое-то мышление, все совпадает. Она плохо думает о а тебе, тоже совпадает, ты видишь тоже. Что она плохо думает. И потом она говорит, из-за этого тебе плохо. опа она. А плохо, оказывается, совсем из-за другого. У его дочки начался плохой период в это время. И она стала очень чувствительной, раздражительной. У ней плохой сон. Ей очень тяжело. Ее грузит, напрягает. Этот период. плохой период сейчас, кстати, начал заканчиваться. Но если она верит, что так колдует, он никогда не закончится. Потому что на плохой период наслаивается теперь еще влияние злых духов. Когда мы верим во что-то, у них полное право нас, что хочешь с нами сделать. Вот что такое психическое заболевание? Человек верит в злого духа. Как эту веру провоцируют, это уже другая тема. Это очень распространенная тема сейчас. Это и голотропное дыхание, и... Регрессивный гипноз это все много чего, что дает человеку возможность поверить в злых духов. Потому что, допустим, когда тебе говорят, ты сейчас часто подышишь и увидишь свою прошлую жизнь. Но прошлая жизнь это определенный вид памяти, который возникает при определенной чистоте сознания. Вот чем чище сознание, тем больше человек видит ну, вообще всего, что с ним происходит. И прошлую жизнь, и будущую, и так далее. Но если ему говорят, подыши почаще, и ты увидишь свои прошлые жизни, тогда здесь другой механизм уже работает. Когда человек начинает часто дышать, он теряет контроль над своей психикой. У него ослабевают психические функции. А так как у него установка стоит, что он увидит прошлую жизни, этой установкой пользуется злой дух, который которым показывает не его прошлые жизни, а свои. В результате, когда я начинаю вспоминать эту прошлую жизнь, я контактирую с этим злым духом в этот момент и попадаю под его влияние. А потом дальше уже как бы домик неизвестного архитектора, где двери открываются только с одной стороны. Это уже он приближается этот домик, он уже рядом с тобой. Ты просто воспользовался методикой. А почему ты ее воспользовался? Потому что ты хочешь за дешево получить дорогое, увидеть свою прошлую жизнь это дорогая вещь, а ты хочешь дешево. Вот и дальше с тобой дальше то же самый регрессивный гипноз тоже. Понимаете? Одна женщина ко мне подходит, я говорит Общаюсь, продолжаю общаться с этим э, гипнотизером, который мне помог сильно, он мне помог. вот а я Но ну, я продолжаю с ним общаться. Я смотрю, она общается со злым духом, гипнотизер даже уже вообще забыл про нее. Он ей включил определенный механизм, который не, нельзя включать у человека вообще. Механизм веры в силы, которые действуют на тонком плане. Это очень опасно. Вот гипнотизер ей говорит, установки она выполняет. Потом он же не может сам выключить, она уже в это поверила. Она верит, что так вот действует. Все. Она стала зомби. Теперь дальше дух злой берет и начинает ей под видом этого гипнотизера втулять свои темы. Дальше психушка. Это называется вера. Вот мы говорим сейчас о вере. Это страшная сила. Поэтому в православии запрещают астрологию. Я бы очень, очень с этим и согласился. Почему? Потому что я вижу, что в современное понимание астрологии, оно вредоносно влияет на, на общество. И этот запрет православной астрологии правильный. Я не согласен, что это не наука, что это лженаука. С этим я не могу согласиться. Но то, что ее используют сейчас дилетанты, разрушая психику людей. С этим я согласиться могу очень сильно, потому что я могу видеть тысячи на это примеров. Потому что это серьезная вещь. Люди начинают это использовать. Как и то же самое происходит. Человеку говорят гороскоп, который является частью его судьбы. Судьба делится на две части. Одна часть это влияние времени, а другая влияние милости, которая связана с добрыми делами человека, с молитвой. С природой, со многими факторами. И человеку говорят: осеннее пальто может не покупать. Его привязывают только к одному фактору из всех. Он начинает верить уже в астрологию, в гороскоп означает злых духов в данном случае. Потому что у человека обреченность, он, у него наступает плохой период, все. И он помрет там или крест одиночества, или безбрачие, там, или бесплодие, там, и все прочее. Он привязывается своим сознанием к обреченности, к этой. Все, это произойдет именно так. По-другому не произойдет. Потому что в данном случае событие, которое есть, соединяется с неправильным мышлением. Все, дальше выхода нет. Вот если мне внушат, что танк обязательно меня убьет, он обязательно меня убьет. Ну, это, это люди понимают в продажах. Допустим, если ты кому-то говоришь, вы, вам косметичка вот эта не нужна? Не нужна? Нужна? Нужна. <свист> Вы что-нибудь поняли или нет, мужчина? Процесс, проблема гораздо глубже. Ну, на самом деле, я в Бога верю, как говорится, не в клубунов, но есть еще реальность. Стоп, стоп, стоп, стоп, стоп. Есть, есть у веры, есть два слоя. Один слой это философский, а другой жизненный. Вот допустим, я считаю, что я верю в Бога. Но если в событиях жизни я бегу не к Богу, а к колдунам, то тогда в глубине я в Бога не верю. Вот я считаю, это философские части веры, а другая жизненная. Итак, я вас предупредил, все зависит от того, Будете меня слушать по глубоким вопросам или нет. Потому что вы сейчас говорите про реальность. И я говорю про реальность. Я же не отрицаю, что вашему ребенку плохо. Я просто вам говорю, что причины другие. А сейчас еще подсоединились причины причиной веры. И тогда соединение это не даст никакого хорошего результата. Я вам тогда спал помочь не смогу. Поэтому сказал, что вопрос глубже гораздо, чем просто то, что дочери плохо и вам плохо сейчас. Если вы это считаете причиной эту женщину или девушку там, которая колдует, тогда до свидания. Шансов Я помочь. Я считаю, что причина. Тут в колбунах. Я считаю, что причина как раз у нас, раз колдуны появились. Колдуны? Да. Это ноль. Ноль. Чтобы вы знали, возможность человеческой психики кого-то заколдовать в современном обществе минимально. Мы слабы для этого. Вы не представляете, какой силой должен обладать человек для того, чтобы это сделать. Я занимаюсь этими вещами, я изучаю это все, знаю, что такое сила человеческая. Сейчас это абсурд. Возможность людей такие вещи делать минимально, но есть злые духи. Если ты веришь в колдунов, и человек может этим заниматься, может нет. Это еще неизвестно, вообще она колдует или нет. Она может вообще не колдовать. Она просто плохо думает о дочке, допустим, и все. А дочка верит, что ее колдуют, И вот в этом вере находятся злые духи, а вот их сила безгранична над человеком, если особенно включается вера. Вот здесь уже крышу будет рвать по-черному. Если ты веришь, что этот человек тебя колдует и помогает, то есть это действует, то дальше уже не человек действует, а вот эти злые духи, которые рвут крышу человеку, это сила огромная, здесь уже бесспорно. И если человек верит в Бога все-таки, а не в злых духов, тогда он знает, что злые духи с ним ничего сделать не смогут. И этот человек хоть колдуй, хоть не колдуй, ничего он не может сделать, потому что веришь в Бога. И тогда уже включаются просто плохие периоды. Вот, например, у вашей дочки плохой период уже заканчивается, он длился полтора года сильно. Выражался в том, что ей было тяжело психически что-то делать. Она, ей тяжело было даже сосредоточиться. В какое-то время страдал даже сон. Сейчас это уже держится чисто на влиянии злых духов. уже. Вы под, ну, поддерживаете это влияние, потому что она вам доверяет. То есть ваша вера в глубине находится в это, а не в Бога. Но внутри злых духов. Потому что там, где есть Бог, вот это... это... Ведок говорится, что когда Солнце восходит, все светлячки, это ведическое вот сравнение, злые духи это как светлячки. Они сияют только во тьме. И когда люди их видят, они в них верят. Но когда воходит солнце, ни одного светлячка просто не увидишь. Потому что солнце это и есть Бог. Когда человек верит в Бога, злые духи, до свидания. Все это возможность человека сглазить, там, испортить, это все просто слетает с Него как наваждение. Все, до свидания, все эти вещи. Почему? Потому что я верю в Бога. Вот и проверьте свою веру. Во что вы верите? Если вы верите в злые силы, ничего не слетит. Будет действовать дальше. Если вы верите в Бога, все слетает. Потому что они не могут воспользоваться вами, если вы сами не разрешаете это. Вера это дорожка, по которой ну, кто-то действует. Ну, вот, допустим, приведу пример. Моя жена разок слушала, как я разговариваю с одной девушкой по телефону. Ну, там деловой разговор. Она слушала, такая подходит ко мне. Но когда телефонный разговор закончился, она говорит, это только я могу тобой крутить. Понятно? Она не может. Я говорю, а что она мной крутит? Она говорит, а ты что, не видишь? Я говорю, ну я не сильно кручусь. Может она хочет но крутить, но я-то не кручусь. Итак, у меня вопрос к вам, вот ко всем. Женщина может мужчины крутить или нет? Только так. Это кто сказал нет? Вы что, никогда мужчины не крутили? Да вы что? Это за милое дело для женщины они просто обожают. Да, женщины? Да ладно. Да ладно, прекратите. Из вилина, да, да никакая одна извилина. Если влюбился, ты что хочешь, то с ним делай. Нет. Да ладно. Ну а что, неужели, женщины, вы не знаете, что можно крутить мужчинами, если он вас влюбился? Знаете? Вот она мне сказала, это я тобой кручу, понятно? Моя жена мне сказала. Потому что она знает эти вещи все я ей не разрешаю тобой крутить теперь у меня вопрос мной может женщина какая-то крутить или нет может если я в нее влюблен вот я влюблен в женщину, она может со мной что хочешь делать она может мы крутить то есть опять мы возвращаемся к той же самой теме у женщины есть сила влиять на мужчину есть в каком случае если он ее любит, а если не любит, то вот попробуй покрути, Ничего у тебя не получится. Ему по барабану. Ты хоть крути, хоть не крути. Но я так и объяснил жене. Говорю, ты, конечно, только ты мной крутишь. Мы вернулись опять к той же самой теме. Смотри, то есть женщина влияет на мужчину. Что такое любовь? Означает вера. Вот он влюбился в нее, он в нее и верит. Если он верит в женщину, она дальше им крутит, она что хочет с ним делать. Может, так, так. Он сильно любит, она будет влиять на ситуацию. Будет делать так, как она хочет. Или нет? Что-то я не пойму, куда я попал. Что здесь это? Женщина не крутит мужчинами, что ли? Или вы такие скромные все тут лекции слышите? скромные очень, да? А? Очень интеллигентные здесь женщины, не крутят мужчин. Я понял, я понял, все, я попал в очень город очень интеллигентные женщины, они не крутят мужчин, они говорят: хочу пирожное, хочу мороженое. Давай купи ребенку то-то. -то. Можно мы можем поехать с тобой на фестиваль благости или нет? Или в Сочи отдохнуть. То есть здесь женщин такого не говорят никогда, да? Они мужу никогда таких вещей здесь не говорят, так? Или вы секретничаете, вы как бы. Мы просто все, теперь я понял. Это не тот пример, я привел просто. Я уже вскрываю какие-то очень важные аспекты жизни, которые женщины бы не хотели, чтобы они были вскрыты хорошо ситуация от этого не меняется все зависит от веры ну то есть можно помочь вашей дочери можно для этого нужно менять веру и я это это так тоже эти же вещи могу сказать всем людям которые сейчас сильно верят вот в эти все вот бред который идет в интернет по поводу 5g интернет пчелы дохнут искусственный вирус властители денег и т.д. раньше это были масоны теперь властители денег потом будет еще кто-то другой все это одна и та же песня называется верю не в бога потому что если бог все контролирует то он знает что происходит а если контролируют а, пластители денег, тогда зачем нужен Бог? Тогда все плохо, все хреново. Пчелы погибнут, 5G интернет, нас всех чипируют. И как бы все, будем роботами. Все плохо. Виноват Билл Гейтс. Надо обязательно, чтобы кто-то виноват. А Билл Гейтс пишет, что я дедушку не любил, я дедушку любил. Идет борьба между вот этими и Билл Гейтсом сейчас. Он говорит, я хороший, я никого не чипировать не хочу. Они говорят, ты всех хочешь чипировать. Ты властитель денег. а Библия. Конечно, они ссылаются на Библию все, конечно же. Библию не о Боге написано, а о чипировании, конечно же. В этом главная суть Библии. Иисус Христос пришел и сказал, не возлюбите всех, как бы, в первую очередь меня, потом всех остальных, не прелюбодеться, он сказал, чипируют всех. Он эту заповедь первую самую дал, конечно же. Так, видите, проблема веры сложная, вы начали спорить со мной, до этого смиренно слушали. Говорю, так рады, что вы приехали. Но когда за, вопрос Веры затронул, это же очень глубоко внутри. Сразу не все рады мне. Все приехал? Че нас вот, вот это? Зачем нам говорить, что нас не чипируют? Нас всех чипируют. Через вакцину. Вот вакцину ввели, все, зомби стал. Но врачи об этом ничего не знают. Они не знают, что в вакцине, оказывается, чипы какие-то находятся. Об этом знают особые люди. Специальные люди, которые скрывают правду населению. Часть этих людей психушки уже сидит. Они там между собой общаются. Те, которые психушки, они тоже знают правду, но доктора не знают этой правды, которую они знают. Поэтому посадили в психушку. Им говорят, смотри, в вакцине нет никаких чипов. Он говорит, нет, есть. Просто не знаете правду. А есть вот такой доктор наук, который знает, он всем заявляет, смотрите, в вакцине чипы. Это я как авторитетно вам говорю, как доктор наук. Вот. А он тоже из этой команды. Тоже оттуда же. Там, там Наполеоны есть еще, много всяких людей. Итак, все зависит от направленности сознания. Если человек поверил что этим миром управляют злые силы, дальше нас чипируют, все хреново, вирус искусственный, нас всех убьют и так далее. Понос судороги смерть дальше. Один выход. Или психушка. Выбирайте два варианта всего. К чему привязался в своем сознании, то и получишь. Веды говорят, если человек верит в Бога, уйдет к Богу. Если человек верит в деньги, значит, будет жить здесь. Если человек верит в злые духи, пойдет в ад. Или родиться духом. Во что верите, то и будет вера основа жизни человека. Мы об этом сегодня на лекции будем серьезно говорить. Это стресс, от этого тоже возникает. Причина стресса – это вера. Итак, давайте разберемся и разграничим вот эту вот идею стресса на разные вещи. Например, есть просто ну, элементарное перенапряжение. Вот человек, допустим, роды или тяжелый период в жизни, который бац, ломает человек. Допустим, одна девушка мне в рассказывала, она ходила, много раз ходила по 4 часа, и потом один раз она идет, четыре часа и на трех где-то часах 20 минутах ей становится плохо она потом уже думает я она больше не буду ходить мне совсем плохо стало а именно что произошло у нее в это время начался влиять на нее плохой период связанный с последним психическим слинным с психикой и он навалился на нее и он как она когда идет она начала продавливать эту энергию и эта энергия она начала выходить наружу из этого цилиндра на всю ее психику. То есть она начала лечение этого. Но сам процесс лечения, так как период очень тяжелый, жесткий, стал для нее очень тяжелым. То есть она идет, ей плохо, потом пришла, она плохо. И она это расценила неправильно. Она подумала, что, наверное, ей не надо так много ходить. И она перестала это делать. Ну, то есть, слава Богу, что она перестала не так давно, всего месяц назад. Я приехал, и она меня спрашивает, у меня сейчас большие проблемы в отношениях с мужем. Я говорю, так у вас там блок психики стоит, начался плохой период. говорит, Ну ладно, второй вопрос. Я когда шла, у меня возникла вот такая трудность. Если бы она глубоко понимала, что она делает, и продолжала бы ходить, она бы эту трудность победила с помощью движения. Ну, то есть возникла механическая проблема, которая на самом деле является не просто механической проблемой, потому что перенапряжение — это результат плохого периода, это результат энергии, которая давит на нас. Люди думают, наверное, мне этим не надо заниматься, а на самом деле тебе надо продолжать этим заниматься. Просто ты имеешь дело с силой, которая тебя хочет прибить. Вот я, когда статические упражнения делаю, потому что я часто летаю в самолетах, там копится статическое напряжение, то у меня начинает тянуть поясницу сильно во время упражнений. И я знаю, что это делает энергия перелетов. И я с ней сражаюсь. То есть человек думает, поясницу тянет, и упражнение не надо делать. Оно же тебе сделать хуже. Но я просто расслабляюсь, думаю о Боге молюсь, и в какой-то момент раз, и это проходит. И поясница потом становится крепче. Она уже не так сильно реагирует на перелет. Я о чем сейчас вам говорю, Что можно по-разному воспринять то, что происходит во время движения. Или во время аскезы. Вот допустим, я бегу. У меня начали ныть суставы. Ну, то есть лечиться да, во время пробега. Я испугался, думаю. Я бегу, и у меня суставы ноют. В это время, когда я останавливаюсь, когда ноют суставы, что происходит? Вот... Энергия, которая находится плохая в суставах, она вышла наружу, но я ее дальше не, ну, не пролечил. То есть она застыла там в суставах, я перестал бегать, у меня теперь воспаленные суставы, полиартрит. Из-за чего? Из-за бега. То есть я бегал, перестал бегать, теперь у меня больные суставы. А почему они на самом деле больные? Ты энергию-то вывел наружу, но не долечил. Понимаете? То есть разное восприятие. Если ты веришь во что-то, ты продолжаешь делать, все проходит. Не веришь, становится только хуже. Понимаете? То есть мы с вами говорим сейчас об обычном перенапряжении. Вот, допустим, произошло перенапряжение в результате родов. Оно побеждается аскезой. Оно выйдет наружу, то есть ты будешь аскезу совершать, в данном случае напряжение, оно лечится чем? Неподвижным положением тела и длительным движением. Потому что бывает два типа напряжения. Бывает напряжение застывшее, а бывает напряжение активное. Понимаете? Ну, Что-то активно действует на, на организм или застывшее действие. Поэтому неподвижное положение тела выдавливает это напряжение или длительное движение, выдавливает напряжение. Понятно? Человек это делает, и у него бац, напряжение прошло. А на это напряжение, уже на длом внутренний, садится восприятие мира. Потому что в это время был человек, который очень... Ну вот представь, тебе плохо, да? Вот тебе плохо. А еще кто-то в это время тебя оскорбляет. Это жесть, да? И вот это одно на другое накладывается. И человек искренне думает, что ему плохо. Потому что роды это же классная вещь. Все женщины говорят, вот рожать это просто удовольствие. Расслабься и рожай. Так классно, так а, а, удовольствие такое. Расслабься и рожай. Нет, мои дорогие друзья, это не удовольствие. Это тяжелейшая вещь, которая накладывается на жизнь женщины. Начиная с родов и а потом дальше этот подвиг как бы... Общение с ребенком, который попал в неестественную для него среду, потому что для души находиться в материальном мире – это неестественное положение. И этот ребенок плачет постоянно, он всего боится. И женщина должна своей любовью эти слезы, этот плач нейтрализовать. То есть мало того, что она в стресс попала из-за родов, теперь ей спать нельзя, есть нельзя, ничего делать нельзя, надо отдавать все силы ребенку. А если у тебя сил нет? Тогда может возникнуть то, что ты просто не видеть этого ребенка не можешь. Тебе плохо становится, когда ты на него смотришь. От перенапряжения это возникает. Не потому, что ты не можешь быть матерью. Не потому, что тебе дети не нужны, а потому, что ты надломилась. Видите, женщина надломилась. Это одна тема. А потом дальше уже это выражается в виде отношений с ребенком. Возникает идея такое уверенность, что ребенок это не мое. А на самом деле, ребенок твое, просто тебе нужно силы сначала восстановить свои. Потом это будет твое. Ну, я как пример привел. Просто поймите, что одно наслаивается на другое. Мышление основывается на восприятии. То есть, возник надлом, а дальше идет стресс уже. То есть, стресс может основываться на надломе. Просто надорвался человек. А дальше уже вся жизнь меняется. Вот, допустим... Я надорвалась на работе. То есть я работал, мне замечательно, очень нравится быть медсестрой. Я люблю людей, обожаю за них, о них заботиться. Но наступил плохой период, и я начинаю заботиться о людях, мне плохо становится, у голова кружится, тошнит. Мне реально плохо становится. Я думаю, наверное, это не моя деятельность. Я занимаюсь не тем, наверное. не ты занимаешься тем. Просто у тебя на это сейчас нет сил. И вот Надлом превращается в стресс дальше. Человек, с одной стороны, знает, что ему надо заботиться, а с другой стороны, он не может это делать. Возникает противоречие внутри, конфликт внутренний. Понимаете? Или я хочу жить с мужем, но мужская энергия напрягает женщину. Женщина, женская энергия напряжает мужчину. Женщина хочет жить с мужем, но она, находясь рядом с ним, теряет силы. и плохо становится, она реально устает. И он думает, как вообще мне с ним жить? Может быть, это не мой человек? Может, мы несовместимы? Она идет к астрологу, и астролог ей подтверждает. Говорит, конечно, что по карте же мы несовместимы. Что делать? Крест одиночества. Или другой человек, или еще какая-нибудь хинея, которая приходит в голову. Этому шизофреническому человеку, который называется астрологом, который не понимает законы жизни, не понимает, как все устроено, и разрушает семью своим неправильным решением. В результате все же совпадает. Я прихожу к мужу, мне плохо. Астролог говорит, вы несовместимы. Дальше, как, что я должна делать? Я иду и как бы подарю ему весь мир. А потом Бог, который другое мнение имеет, наказывает меня на пять лет одиночества и потом дает мужика, который хуже, чем тот, который был. И Я чешу и думаю, почему же так получается? Может меня сглазили? Следующая тема пошла. Я иду к бабке-гадалке, она говорит, «Ха -ха -ха -ха -ха! да конечно же тебя сглазили. Все, я дальше уже психушка. То есть все началось с чего? С того, что я просто надорвалась чуть-чуть. Мне тяжело стало общаться с мужем, потому что над, надрыв внутренний закончилась психушкой. Почему? Потому что на надрыв может наслоиться неправильное мышление. И дальше начинается полномасштабный стресс, разворачивается у человека. Как побеждать? Длительные прерывное движение, пост на воде, статические упражнения. Олег у вас все просто как-то. А у всех врачей все просто, у настоящих. Вот у ненастоящих все сложно. Давайте начнем с того, что в результате того, что вы общались, ваша мама общалась с вами неправильно, получили родовую травму, поэтому постепенно у вас развился хронический понос. Теперь нужно, нужно возвращать себя назад к этой маме, думать о ней, Плакать по поводу нее, орать, выводить наружу энергию стресса в отношениях с мамой, и понос закончится. Понос все время усиливается. Почему? Потому что к поносу еще добавился геморрой. На самом деле, понос означает э, просто перегретый кишечник. Нужно по статические упражнения, чуть больше сырой пищи и поноса нет. Ну, в да, ну, как есть, бывают разные варианты, конечно. Ну, я вот привяжу тот пример, который я вспомнил. Я же давно еду уже, много примеров всяких. Понимаете? Ну, как бы у нормальных людей все просто, но у ненормальных людей все сложно. Итак, есть просто надлом, и он превращается в стресс, если у человека неправильный образ жизни. Надлом означает, что судьба, и у судьбы есть два типа влияния на человека. Первый тип влияния. Есть непрерывное влияние судьбы, то есть, ну, оно всех устраивает. Вот стареешь, как бы стареешь потихоньку... И старишь, старишь, старишь. 95 лет раз и умер. Нормально. А сколько тебе еще жить? Все согласны. Ты тоже думаешь, ну сколько еще можно костями креметь. Все нормально. Все согласны. Непрерывная старень никого не парит. А вот есть еще циклические процессы. Называется плохие периоды судьбы. Живет, живет человек нормально, Бабамс что-то с ним произошло, и он не ожидает, я же молодой, что я не могу ходить, почему я не могу спать, почему я не могу есть, я же молодой, что такое, может меня сглазили, может испортили, да просто плохие периоды есть, есть еще циклическое влияние времени, вот было все нормально, бат стало плохо, а так как это циклическое, значит опять станет хорошо через какое-то время. И для этого нужно знать, что делать, когда плохие периоды идут, чтобы тебе не сдохнуть, там, ни в психушку не попасть, не надломаться, потом не, не прийти к тому, что тебя сглазили. Вот и знаешь, что надо делать. Время, циклическое время побеждает четыре вещи. Первое – длительное движение. Второе – пост на воде. Третье – статические упражнения. Четвертое – молитва. Как это связано с, с моим ощущением? Если я чувствую, что у меня теряется сила воли, нет, нет сил что-то делать. Вот нет сил работать, допустим. Я хочу работать медсестрой, а у меня нет сил. Не могу я, мне тяжело очень. Не хочу там работать вообще. Длительные прорывные движение. увеличивает волевой импульс у человека. Вот он не может что-то, не хочет что-то делать, он не может бросить вредную привычку, он не может работать, вообще не может работать, пойти. Он думает, что я вообще в Питере не хочу жить, потому что здесь я не могу работать. Длительное непрерывное движение. Волевой фактор восстанавливает. Причина – плохой период жизни, который сейчас наступил. Это временно. Придет время, и ты сможешь работать. Насколько непонятно, у всех по-разному эти периоды длятся. Второй вариант. Не могу терпеть мужа, жену, работу. Терпеть не могу. Работу могу, терпеть не могу. Там обстановка не нравится, все плохие вокруг. Город не нравится. То дождь, то снег, то дождь, то снег. Если не дождь, то снег. Че, не хочу здесь жить. Хочу в Сочи. Плохой период. Когда закончится? Он идет четыре года. Через полгода закончится. Да. Да, но нужно ехать, ездить в теплые места периодически, потому что вам нужно именно солнце. По вашей конституции нужно больше солнца, вот ну, физиологически. Да, раз в полгода нормально. Ну, недельку до второго. Да. Комарова, это не теплое место. Ну, куда-нибудь как бы потеплее съездил, и все нормально. Но через полгода пройдет вот это чувство, в Питере не хочу жить. Потому что соединилось. Понимаете, вот ваша чувствительность по отношению к городу убирается с помощью неподвижного положения тела. 40 минут не двигайтесь, стоите возле хвойных деревьев, потому что они нагревают человека. Сосна, допустим, вам подходит. Спиной к сосне 40 минут, и ощущение, что не хочу жить в Питере, уменьшается. Почему? Потому что это статическое напряжение. То есть вот это и жар в теле излишний. Он убирается статикой. Жар излишний в психике делает человека чувствительным. Не терплю того, не терплю этого. Так действует время. И оно берет и просто делает надлом внутри. Вот мне здесь плохо. Это что, иллюзия? Нет, это реальность. И она дает ухудшение работоспособности, пищеварения, депрессию внутреннюю. Причина ⁇ жар в теле определенный. Он говорит, какой жар мне холодно постоянно. А? Жар есть, под подчувствует. Потому что некоторые не чувствуют жар, они чувствуют холод. Когда жар сильно выветривается, озноб возникает. Поэтому разные бывают варианты. Я говорю, жар, а он говорит, мне холодно. Почему жар? Потому ну, что озноб, вот когда температура высокая, человек холодно, а у него 40. Озноб тоже признак жара. А длительная ходьба увеличивает жар. А вам надо стоять сначала. Да. Видите, вот вам наоборот надо стоять. А если будете стоять и пробьете вот этот вот плохой период, потому что еще раз, циклическое время, оно побеждается этими четырьмя аскезами. Просто надо понимать, вот если вы не можете что-то терпеть, я же не говорю, надо длительно ходить, надо стоять. А вы не можете терпеть город как раз, поэтому стоять. А если вы не можете заставить себя, тогда ходить. А вот когда ты ничего не соображаешь. Чувствую что, что ничего не понимаю. Что Олег Геннадьевич вообще говорит, непонятно вообще. Ей вообще ничего не понятно в жизни. Вот. Жена, что хочет, непонятно. Вот. Муж, что хочет, непонятно. Теща задолбала. Все непонятные вокруг. работа Работу, на работе не справляюсь, ничего не понятно. Учебу не усваиваю. Пост на воде. Тогда все сразу, длительное движение, как бы неподвижное положение тела. А, нет, тогда молитва, потому что у вас просто мнительность. Да, мнительность, тогда молитва. Значит, не верю в себя. А, все сразу, Дня Олег Иванович, мне все сразу и по многу. Значит, молитва. А? Бывает, но редко. Такое тоже бывает. А в Какой период с чем связан? Нет, это другое совсем. Бывают трудности с сыном, э это бывают проблемы мышления. Вот я сейчас про... давайте я закончу про плохие периоды. Мы говорим о надломах, мы сейчас не говорим об отношениях вообще, мы говорим о восприятии мира. Вот вы же нормальный сына воспринимать, просто у вас с ними трудно, с ним трудно. Это другое. Да, все у вас классно, мы сейчас говорим о другом. Итак, вот смотрите, если я не могу что-то делать, мне меня нет сил, длительное движение, это надлом, на него потом дальше стресс наваливается. Если я надлом не убрал, дальше я могу причину этого надлома найти где угодно, в том, что меня сглазили, я вакцинировался, там чип попал в этот, и теперь мне плохо, потому что я властитель мира, там и психушки также считают нормальные люди ну то есть все сочетается Понимаете? сначала надлом потом идет э, определенное восприятие мира это называется стрессовая реакция это не стресс если ты мировозление к этому подключаешь то уже полномасштабный стресс который может длиться много лет Надлом проходит только в результате аскеза. Он с тобой совершился, когда плохой период произошел, а потом он может длиться десятки лет, если ты его аскеза не вывел из организма. Ну, То есть других способов нет. Можно гормоны там пить, таблеточки, можно э, э, псих, э, пси, ну, психотерапию пройти. Но ну, там надлом же остался, его никуда не деть, потому что это механическая энергия. Ее мышлением не изменить. Да, это блок, просто энергетический блок внутри. Вот у вас этот блок вызывает повышенную чувствительность к городу. Вам плохо здесь становится от этого блока. А потом наслаивается все дальше уже. Вот вы стоите возле сосны 40 минут и чувствуете, что лучше стало. И думаете, вот Олег Инащич, молодец, а. Все.